Не знаю, в связи ли с вирусом, с падением рубля, но цена на коралл у многих компаний выросла. Те, кто пьют коралловую воду, безусловно, это заметили. А те, кто повышает цены на коралл, чем бы они это ни оправдывали, они вынуждены будут делать то, что делают все, у кого цены на один и тот же продукт выше, чем у других. А что они делают, мы все знаем. Они говорят, у нас просто качество лучше. Хотите плохого качества, покупайте где дешевле. И если вы, не проверив эту информацию, поверили им на слово, то вы очень долго можете переплачивать за коралл, покупая его в полтора, а то и в два раза дороже. В принципе, ваши деньги имеете право. Но если вы решите один месяц попить коралловую воду, купив ее в Авроре, у нас цена все еще остается прежней. 16-20 евро или 900 рублей за 30 пакетиков коралла. И через месяц вы точно будете знать о качестве этой воды в сравнении с той, которую пьете вы. Сами будете знать, без подсказок тех, кто вам повышает цену. Ведь одно вы знаете наверняка, что качество коралла, которое вы покупаете сегодня, оно никак не изменилось. Но вы уже платите за него дороже. Это не я придумал, на меня можете не обижаться. Я просто говорю, как сделать то, что вы уже делаете и так, но намного дешевле. По ссылке под роликом вы можете заказать коралл на месяц и через месяц сделать свои выводы сами. Продолжать покупать дороже. Или, если этот коралл не хуже, а вы через месяц это точно будете знать, то у вас появится вариант, как не тратить свои деньги на воздух. Или на красивые слова. Люди... Лгут. Хорошие люди, которым мы верим, тоже это делают. Я сказал что-то новое, то, о чем вы не знали. Может быть, я тоже лгу, но я не предлагаю вам верить мне. Я предлагаю верить себе. Составить свое личное мнение и пользоваться им, а не тем, что я или кто-то другой вам рассказал. Если вы считаете это правильным, ссылку, чтобы заказать коралл и получить его в своем регионе, вы найдете либо вверху, либо внизу под этим видео в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам это понравилось. Или, если вы продаете коралл дороже, ставьте дизлайк. Это тоже вариант. Правда, есть вариант получше. Раз уж вы продаете коралл, то можно продавать его по адекватной цене. Тогда не придется врать ни себе, ни людям, которые вам верят. Потому что проверить это очень легко. Заказать и попробовать оба. Удачи, здоровья и хорошего настроения. С вами был Александр Волин.